Пришло дорожно-транспортное происшествие. В доле населенных пунктов нет возможности вызвать сотрудников ГИБДД, должностных каких-либо лиц, страховщиков в том числе. В этом случае необходимо вам и второму участнику дорожно-транспортного происшествия составить схему этого происшествия, указать расположение ваших автомобилей, ширину проезжей части дороги, какие-либо предметы рядом, возможно, стоящие есть, скрепить подписями обоих участников по возможности сюда двоих понятых, заинтересованных лиц, которые также э, распишутся в данной схеме транспортного происшествия. По возможности сфотографировать на свой личный телефон, либо на фотоаппарат, либо сделать видеосъемку. И уже в дальнейшем данные видеоматериалы и эту схему, составленную обоими участниками, объяснение к ним приложить